Я для Малыша, здравствуйте. Сегодняшняя тема – суть добра. Как вы думаете, какое должно быть добро на самом деле? Как вы должны творить благо вокруг? Вы ждете, ожидаете благодарности? Вычтите глазами спасибо, либо одобрительный взгляд или кивок за то, что вы что-то сделали, сотворили. Рассмотрим простую ситуацию. У человека вдруг появилось внутреннее желание накормить животное. Один человек накормит животное, животное искренне. Либо в магазине что-то приобретет, покормит на улице. Либо сходит домой, возьмет из холодильника то, что он пожелает, и принесет этой собаки либо кошки. Отдаст. Один человек постарается это сделать для картинки. Чтобы это видели, чтобы это оценили. Вот я добрый. Я сделал добро. Сам утвердился. Другой человек, не обращая внимания ни на что, а иной даже раз прячась от всех, постарается покормить это животное, чтобы никто не видел. Этот человек, видимо, стесняется своего добра, он не хочет, чтобы это видели. И здесь, и там ошибка. По-настоящему добро делается так, чтобы люди не имели возможности вас отблагодарить. Идеальное добро, оно незамечено. Нельзя стесняться, либо хвалиться добром. Я привел эти два момента, поскольку истина посреди Не нужно прятаться и стесняться. Не нужно добро показывать. Будьте естественны, не думайте о том, кто вас видит, либо кто вас может заметить. Не показывайте, не выпячивайте свое добро, но и не прячьте его далеко. Не оставайтесь обязательно инкогнито. Правда всегда выйдет наружу. Кому нужно узнать о том, что вы правильный творите добро, узнает. Кому не нужно, не узнает. Но никогда не продавайте добро, поскольку если вы ждете благодарности, это продажа, это торговля. Допустим, вы хотите помочь детскому дому. Очень многие, так называемые спонсоры, требуют, чтобы имя, номера телефонов где-то прошли в рекламе, чтобы их заметили. Они продвигают свой товар, свой бренд. Это продажа добра. Это мах на мах такие бартер. У этих предприятий, как правило, достаточно денег и организации или частных лиц для того, чтобы поддерживать на плаву детский дом, садик, школу и так далее. Но этот человек делает рекламу себе, творя добро. Но добро это в кавычках так называемое. Человек его продает. Он за него что-то хочет получить и, естественно, выгоду. Есть люди напротив, делают добро и пытаются остаться в тени. Это здорово. Это люди те, которые не афишируют. Они не особо прячутся. Люди многие знают, кто они являются по сути. Это могут быть государственные служащие, это могут быть политики, бизнесмены. Это люди могут быть из шоу-бизнеса, значение имеет. Тот человек, который остается в тени, делает добро, не выпячивая его, не показывая, не самоутверждаясь при этом. Это человек истинно вытворит. Ему воздастся. От жизни, от Него самого, от Бога, от людей, от мира. Он взамен получит благость, внутренний покой, счастье в семье. Полностью счастливое состояние в жизни, в жизнях его детей, внуков и правнуков. Этот человек живет счастливо, потому что он творит добро не ради, не во имя, просто его делает. Это его состояние. Абсолютно естественное. Это инстинктивное состояние. Это такая физиология делать добро, не раздумывая. Не вот сейчас я хочу его сделать, а завтра у меня нет на это времени, либо я за... об этом завтра и не подумаю. Это люди живут таким образом. Это их нежизненная кредо. Люди иначе просто не могут. Они дают столько, сколько могут. Иной раз даже больше здесь настоящая суть добра. Учитесь жить именно так, творить добро именно так. Не афишируйте, но не прячьте. Не надо никогда показывать людям, чтобы вас оценили то, что вы делаете. Это ужасно, когда вы пытаетесь на камеру, либо чтобы вас видели сделать что-то, какой-то поступок показать и продать его за благодарный взгляд либо за благодарную улыбку, либо за спасибо, либо за деньги, либо за аплодисменты какой-то толпы зевак. Вы не должны этого делать, ни в коем случае. Свое добро не продавайте, делайте его искренне, на духовном уровне. Это должно быть желание не просто сделать добро, это должно быть желание так жить. Вы помогаете тем, кто голоден, помогаете тем, кому больно. Нашли на улице. Животное, больное. Подобрали, молча отвезли, даже если это в укор и в неугоду вашему личному времени, работе, карьере и так далее. Вы делаете добро, потому что вы так живете, вы так дышите. Вы иначе не можете. И вы не должны говорить о том, что я спас собаку. Подумайте, для чего вы это говорите? Чтобы вас оценили? Чтобы вас бодрили, похвалили, сказали, молодец, ты серьезный человек, животному помог чтобы о вас потом ходила молва «Он добр». Но ну, вы же играете, вы одели маску, добряка, вы на сцене, вы показываете то, что вы добры, но это роль, вы добры дома, вы добры в семье, со своими детьми, со своими мыслями, сами собой, вы добры, вы добры на природе, вы добры в одиночестве, нет. По большей части люди добры в обществе, когда их видят. Когда это приносит некие дивиденды, даже когда это просто приносит. Некое душевное состояние и благо, когда вас просто хвалят. Людям нравится делать добро за хвальбу. Я не раз наблюдал, когда люди пытаются сделать некое добро. Лишь тогда, когда на них посмотрят, и человек буквально застыл. С кусочком мяса в руке... И взглядом ждет, когда кто-то повернется, и он в этот момент начинает подходить к собаке, кормить и гладить, и озирается по сторонам, чтобы его увидели, чтобы заметили, что он добр, что он ласков. Это ужасно, подумайте сами, что вы говорите, это не добро, это лицемерие, это некое предательство, добро несется. Душой руки дают по велению сердца. Невзирая на ситуацию вокруг, на обстановку видят вас, либо нет. Вам взамен ничего не должно быть нужно. Только тогда это по-настоящему добро. Все остальное это коммерция. Ужасно низкая и погубная. На этом все. Берегите себя, подписывайтесь на канал и оценивайте видео.